Попробовали вчера быть пешеходами, не понравилось. Мы просто пошли вчера все-таки по горнолыжке, решили срезать. И потом опоздали еще на подъемник на 13 минут и еще и вниз пошли по ней же. Да, намного. Да. Чувствуем, что ноги вон и е. Удачи показатель. Дякуем. Собрал, настроил тормоза, перекидку. Поменял вынос. Поставил одно колечко проставочное подниз. Потому что там больше спускаться, чем подниматься. Взял с собой немного вило инструмента. И он мне уже пригодился не раз. Собрался я все-таки ехать на гымбу сегодня. Там должно быть очень красиво. на боржава. Маршрут у меня нарисован на 40 километров не знаю, только своим ходом или на подъемнике ноги после вчерашних пешеходных болят ужасно заехал в магаз, купил сникерс и банан, я думаю должно хватить ну и 0,5 воды у меня есть с собой, подъемник находится левее тот гранд отеля тут есть к нему подъемчик небольшой такой, для разогрева ну и очень длинный подъемник. Он вроде как один из самых длинных в Украине. Так, вот действующие Все, билетик у меня есть. Вот для велосипедов здесь с другой стороны. Ага, Тримаю, тримаю. Я на подъемнике. Все, 20 минут, плюс-минус. Мы вчера отпускались и поднимались вот так вот прямо, пешком. Но в конце просто не чувствовал, они были ватные. Так, все, мы сверху будем подниматься сейчас на гимбу. Тут такой подъем, он не заезжается. Может и заезжается, но надо ставить спереди на 22 и пытаться вкрутить. Потихоньку зайду. Спросил у ребят на автомобилях стоит подняться 500 гривен. Если на двоих. То есть 250 человека В принципе Возможно оно того и стоит Но у меня не было никого напарника Поэтому топаю Один Оплатить 500 гривен Что-то как-то не хочется По траве кстати легче подниматься Потому что там пыль скользит Чуть правее Тут отлично можно идти Сборщики черники ходят вот Такие у них приспособления Такое как расческа и очень быстро, чик-чик-чик, если собрали Что мы вчера собирали, то нам минут 30 понадобилось, чтобы набрать половину вот этой вот фляги. Радует то, что здесь ветерок есть небольшой И температура пониже, чем снизу Градусов на 7, я думаю вот это все, что вы видите, зеленое покрытие это кусты черники. Смотрю, людей много ходят. Вон, вон там один, второй, третий. Цыгане этим занимаются. Они прям на сезон приезжают сюда, ставят палатки. Вот Мы видели, когда проезжали на подъемнике. Там у них целый лагерь разбитый. И они собирают чернику, потом спускаются и продают. Небольшой совет, кто будет подниматься сюда, велосипедом или даже без него. Не смотрите, что снизу очень жарко может быть и даже безветренно, то когда вы сюда подниметесь, здесь будет прям свежо, класс. Но после такого подъема хочется, конечно, прохладный ветерок какой-то, и он тут есть. Можно на самый верх не заезжать, а по траверсу проехать, вот так, вот так, вот так. И тут я так понимаю, траверсы есть на всех горках. Я сейчас поеду до Рыстей, потом вернусь этим же маршрутом и поеду в ту сторону. В некоторых местах здесь даже можно попробовать ехать, что я сейчас и делаю. Вот тут траверс начинается. Можно по нему, а можно садой. Ну, я пойду прямо. Хочу подняться на имбу с велосипедом. Вот она, гимба... Последние тут метров пятьдесят можно своим ходом ехать. Все остальное вам придется протопать ножками гымба 1491 метр, а я на великий верх он 1590 метров 100 метров выше, чем эта горка Тут озерцо какое-то даже есть Геологичная памятка природы местного значения Вон подъемник Вот гимб, вон гора Стий мне туда. На прошлой неделе я катался. Вон там, там такая долина есть между гор. Вот тут внизу село Березняки. И я проезжал со Свалявы. И вот такой кружок делал до берега, Там сто... 40 километров получилось. Чувствую, что не хватает мне спереди 30-й звезды. Так, куда же мне? Вверх или... Не, наверное, поеду я по траверсу. Ух, класс! Короче, вокруг всех горок есть траверсы. Если не хотите карабкаться вверх, можете карабкаться немного не вверх левее или правее У -у, кайфово у нас здесь здесь все шансы разложиться если седуху не опустить теперь я понимаю для чего нужен дроппер, по крайней мере в горах чтобы не заниматься вот этим вот анонизмом с опусканиями, и подниманием седла постоянным Камни живые. Да нет, вот на контринике на. Тупо самоубийство. Может попробовать здесь по чернике прохватить. О, а тут можно, да. Тут уже камней нет. От этой горки я спустился, а можно было ее объехать. Пойдет. еду на гору сти, заряжу камеру по Челемоню, там полчасика, часик, не знаю буду смотреть по времени и поеду в обратную сторону не знаю даже получится у меня сегодня 40 километров этих проехать намеченных или нет не суть важно главное что я побывал здесь я хотел это сделать уже Порядка трех лет и никак не доезжали. Добрый день. Добрый, добрый день. Как день. вкупьевый? Яко с чем трачу. Ну и с чем трачу. Ну и с чем трачу. Добрый день. Добрый день, добрый день. Люди всегда да удивляются когда видят в горах велосипедистов. Хотя, по сути, с великом не особо труднее. Да, он чуть-чуть весит, но за него, на него можно опираться. Тут есть тормоза. Можно заблокировать и стоять. Зато потом спускаясь по фану, маршрут такой и походить и покатать можно все найти Последние метры и я на горе Сти, на ее вершине О, тут какие-то круги скорее всего здесь тоже rlс были как на помире такие же и здесь Вот обшивка лежит с этой RLS, скорее всего. Стекловолокно и внутри такие как соты. Нашел тут такое залипательное место. Часик по челимонию здесь и буду ехать дальше. Камера вот реально она не передает, да, она дает какую-то картинку, но поверьте, в реальности это намного круче стоит немного попотеть но зато вы увидите потом вот такие вот пейзажи и да если будете сюда ехать берите побольше воды с собой потому что я взял флягу 05 и тут вот пару глотков осталось а мне еще ехать ну, 15 километров минимум Говорим пока грести и едем дальше. как и раньше вилочка, 120 ходов, а не 100, фух, ух, все идется, Есть хоть О! нет можно объехать по траверсу. Сейчас так и сделаю. Не такой он а и простой. как крабы крабин у съехал платца По той колье, по левой ехать, но там камни, а здесь утоптана так тропа, хотя есть прямо на краю обрыва, но едется приятно Каменная секция такая. 29 колеса. Прощают. Перекачивают вообще на Урал Все. И я быстрее в О, назад поедут траверсы он есть где-то здесь по идее вот он надеюсь он проезжабельный на два глотка. Нужно спускаться в эту базу, купить воды и... Ну, а подниматься я уже назад не хочу точно. поеду уже вниз. Накатался сегодня. Значит, будет повод еще вернуться. Есть тут у меня еще пару мест запланированных, не обкатанных. На следующий год, если все будет хорошо, то приедем. Может, с кем-то тогда уже в компании веселее все-таки. Там соревновательный дух присутствует. Все дела. но я должен был сегодня ехать вот в ту, но не рассчитал запасы воды, а без воды ехать тут вообще не в кайф, можно засохнуть. Это не драгобрат где там можно под каждой горкой набирать воду, здесь нет, здесь с водой проблема. подпалил Я тормоз на спуске теперь пищит. Такая длинная дорожка Около 5 километров Получилось Все, всем пока До новых встреч